Добрый день, меня зовут Мухортиков Антон, я директор компании Antei. Моя компания занимается комплектацией дизайнерских интерьеров. И сегодня я хочу рассказать о том, как правильно укомплектовать ваш интерьер сантехникой, какие нюансы стоит учесть. В первую очередь, наверное, хочу сказать о том, что сантехника – это тот товар, который закупается в первую очередь. Особенно это касается встраиваемой сантехники. Например, это инсталляции, допустим, инсталляции для биде, встраиваемые какие-то душевые, стойки, да, то есть встраиваемые смесители, которые встраиваются в стену. И зачем это делается? Дело в том, что после того, как строители произвели демонтаж какой-то, да, потом смонтировали перегородки, они начинают прокладывать трассы, то есть под как раз горячую воду, под холодную воду, ну и так далее. И им нужно знать, на каком расстоянии, например, будут находиться выводы горячей и холодной воды, для того, чтобы потом правильно просто прикрутить необходимые сантехнические приборы, будь то смесители, душевые, стойки и так далее. И вот в этом ключе необходимо понимать, что вот встраиваемую сантехнику мы закупили, но ее не обязательно везти на объект. Мы, наоборот, ее не везем на объект, потому что строителям, в принципе, нужна только техническая информация. Соответственно, мы передаем техническую документацию, а сантехнику храним у себя на до того момента пока ее ну, не нужно будет физически устанавливать уже на объекте почему мы делаем так потому что если не закупить заранее этот материал то может произойти такая ситуация что строители сделали выводы под конкретный например полотенцесушитель а его сняли с производства и это бывает очень сложная ситуация, потому что керамогранит уже уложен, например, выводы, что переделать, надо разбирать керамогранит, ну и так далее, и так далее. Это довольно большой комок проблем. Соответственно, мы закупаем сантехнику заранее, кладем ее на склад, она спокойненько лежит, когда необходимо, мы ее вывозим. Ну, в общем-то, вот это основной момент, который я хотел проговорить. Теперь проговорим те позиции, которые в первую очередь используются, ну, обычно в санузлах. Начнем с ванны. Ванна довольно большой элемент. И когда вы смотрите, например, акриловую ванну или ванну из искусственного камня в интернет-магазине в каком-то, вы должны учитывать, что эта ванна чаще всего стоимость голой ванны, без всего. Что необходимо ванне? Ну, в первую очередь, если это акриловая ванна, то и необходим каркас, на котором она будет стоять. Чаще всего он продается отдельно, иногда он включен в стоимость. Также это различные боковые панели, в зависимости от формы ванны, они могут быть с одной стороны, с двух, с трех сторон и так далее. То есть, если они нужны они также стоят дополнительно конечно это гидромассаж это хромотерапия это светотерапия если вы вам что-то из этого нужно то вы должны заказывать это ну дополнительно подголовники различные ручки также и я хочу сказать что это надо заказывать заранее потому что обычно все эти элементы врезаются на производстве соответственно когда вы заказали ванну уже до их это ну, значительно сложнее хоть и возможно далее когда вы заказываете ванну обязательно посмотрите размер обязательно посмотрите глубину ну то есть есть какие-то комфортные параметры для вас надо их естественно учитывать ну я думаю с этим можно разобраться далее душевые кабины по душевым кабинам важно понимать что они обычно идут конечно ну то есть в сборе там есть все там есть и верхний душ там если он предусмотрен да это лейка душевая и так далее какие-то массажные системы радио не радио там все что угодно может быть по душевым кабинам хочу сказать только одно то что когда вы их приобрели поставили убедились что размеры по проекту соответствуют вам необходимо прогерметить очень хорошо ее да то есть и ну герметик он со временем может почернеть и какой, через какое-то время необходимо будет герметик менять это то что касается душевых кабин конечно есть ну, нужно поговорить о раковинах до да? раковины это они бывают абсолютно разные. Они бывают из искусственного камня, из мрамора. Они бывают какие-то там металлические варианты раковин. Варианты бывают следующие. Это раковины, которые отдельно стоящие, да, то есть это какие-то раковины с пьедесталом. Это раковины просто подвесные, которые отдельно на стену вешаются. Это раковины на тумбе, естественно. Это раковины какие-то накладные, которые на столешницу сверху кладутся. Это раковины врезанные. И когда мы вырезаем отверстие и сверху получается вкладываем раковину. И это раковины подстольного монтажа, которые монтируются под столешницу. Обычно это какой-то искусственный камень или натуральный камень монтируется. Вот такие виды раковин бывают. И что я хочу о них отдельно сказать? Еще то, что бывают раковины с отверстием для смесителя, бывают раковины без отверстия для смесителя. В этом случае смеситель ставится либо на столешницу, либо он ставится в стену монтируется, то есть встраиваемый смеситель. Ну, вот, наверное, по раковинам основные моменты указал. А, конечно, надо не забыть о том, что к раковине всегда необходимо покупать сифон. И если раковина у вас без тумбы, без пьедестала какого-то, то вам обязательно, ну, на мой взгляд, не обязательно, необходимо приобрести сифон, который будет красивый. То есть, какой-то хромированный или еще какие-то варианты. Ну, то есть, соответственно, это прибавляется к стоимости раковины, естественно. Далее. Uh, унитазы и биде по унитазам и биде uh, унитазы бывают как uh, с, с бачком uh, так и с системой инсталляций это первое различие, да то есть какие они бывают далее мы системы инсталляции они бывают напольные и подвесные uh, Соответственно, инсталляции также приобретаются в первую очередь, как я сказал, и очень важно понимать, что крепление к инсталляции бывает двух типов размеров. Сколько я помню, это 180 миллиметров и 230 миллиметров. Необходимо убедиться, что ваша инсталляция с унитазом сочетаются. Также у инсталляции, естественно, есть кнопки смыва, да? Они бывают разных дизайнов, и очень важно понимать, что кнопка смыва она должна подходить к инсталляции если вы берете двух разных производителей то не факт что они подойдут поэтому обязательно это нужно проверять ну а лучше брать просто э, кнопку смело и инсталляцию одного производителя если есть возможность взять унитаз биде того же производителя то замечательно если они по дизайну подходят но в целом вот два типа размера основных и по ним в общем то можно ориентироваться а, далее а, то что касается биде конечно на биде смеситель покупается опять же отдельно то есть это отдельная какая-то стоимость ну и теперь, собственно, смесители. Смесители бывают разные, да, то есть смесители могут быть встраиваемые, как я сказал уже, в стену, которые могут быть настольного, так скажем, монтажа, которые монтируются в раковину и так далее. Здесь очень важно только одно знать, ну, на мой взгляд, да, вот это, то, что длина вот этого носика и направление, собственно, струи воды, потому что, то есть Проверьте, где у вас у раковины находится слив, и посмотрите, какая длина у этого носика. Для того, чтобы вам было комфортно мыть руки. Ну и, конечно, высота, да, то есть высота, чтобы руки можно было спокойно подставить и их удобно помыть. Это то, что касается смесителей. Теперь расскажу немножко о душевых стойках. Они обычно монтируются ну, то есть в стену. И душевые стойки, у них есть такое различие. Одни бывают с термостатом и без. Термостат это устройство для регулировки температуры воды. То есть, вода подается одной температуры. Очень удобно в использовании. Ну, удорожание примерно на 10-15 тысяч ориентировочно. Бывает, конечно, разные, Китайские, наверное, стоят дешевле. Ну, то есть, вот примерно такая стоимость. Душевые стойки монтируются как я сказал уже в стену, и они бывают абсолютно разных типов, с лейкой, значит, с какими-то там верхними различными тропическими душами, это уже выбирайте на свой вкус и цвет, то есть то, что вам подойдет. Далее, ну, конечно, есть различные... Душевые трапы, да, то есть душевые трапы э, бывают круглые, квадратные, линейные трапы, да, которые довольно красивые. А душевые трапы отличаются э, способом... Э, гидрозатвора да то есть так, гидрозатвор бывает просто то есть как как у обычного сифона бывает лепестковые получается э, трапы то есть э, вода проникает через лепестки лепестки потом поднимается и таким образом не дают запах запаху выходить наружу э, бывает двойного типа э, ну и вы знаете наверное э, вот двойного типа не очень удобны чем тем что э, когда вы уехали надолго, вода может испариться, испарившись получается вода ну, дает доступ всем запахам канализации, ну и вот в этом случае спасает как раз лепестковый тип, когда просто вода просочилась, лепестки вверх поднялись и все, запах у вас собственно заперт, да, замок. Вот. Ну вот основные, по крайней мере, вещи я рассказал. Да, еще, наверное, расскажу о полотенцесушителях. Полотенцесушители бывают электрические и водяные. Соответственно, ну, электрические полотенцесушители их устанавливают практически в конце, под них только нужно сделать электровывод и розетку затем, да, Водяные, кстати, да, некоторые полотенцесушители с электровыводом именно, то есть без вилки, а некоторые полотенцесушители идут с вилкой, это тоже нужно учитывать. Водяные полотенцесушители, конечно, вам нужно опять же строителям заранее дать выводы, под, то есть размеры выводов, да, чтобы они установили их на нужной высоте и на нужном получается расстоянии друг от друга. Вот то, что касается полотенцесушителей, ну вот основные нюансы по сантехнике я вам рассказал, я надеюсь, что это каким-то образом поможет вам сделать правильный выбор, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, ну ставьте лайки, подписывайтесь на новое видео, спасибо за просмотр, всего вам доброго!